Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня у нас следующий замер, очередной замер каждую пятницу, который мы проводим с нашей моделью Танечки. Для тех, кто только присоединился, напоминаю, я Ольга Мира, показываю вам, что происходит внутри курса, лучшая версия моего тела, и наша модель Таня согласилась показать, как это происходит, процесс построения. похудения я не люблю слова а вот построение это как раз для нас, девочек. Так вот, сегодня шестой замер. У нас Танечка набрала в прошлое, за прошлую неделю, ну, там что-то набрала сколько-то. Сегодня мы посмотрим, как это произошло у нее через неделю. Потому что бывает момент такой девочки, обязательно бывает момент, когда а, тело встает, особенно когда прыжок такой совершается, ну, встроенное тело, например, быстро кто сбрасывает там, а, до трех килограмм в течение трех-четырех недель, то тело потом притормаживает, И это, это нормальный, естественный процесс, это обязательный процесс, чтобы стабилизация выровнялась, а, сгармони... произошла, сгарм... гармонизировался. Наш гормональный фон. То есть пришел с баланса. Подстройка. Вот сейчас посмотрим, что Таня нам даст, выдала сегодня. Танечки Наталья. прошлый раз, когда она сколько была 90-е. 90. Вот. Сейчас она у нас восемьдесят и пять. Все увидели? дальше, выше. В прошлый раз сколько было, Танечка, у тебя? 92. 94 здесь было. 94? Нет. Ну ладно, посмотрим, сколько. 88. Угу, там с небольшим. 88. Вот здесь 92 было, а там 94. Вот ну так. давай ниже. Вот. Здесь, да. здесь сколько было? 94. 94. Здесь восемь восемь даже 90 нет вот. даже плюс половинку можно прибавить ну так дальше 100, смотрим 101 101 смотрим на каком месте на том же самом mm -hmm. тоже пошло тело начинает э, опять э, уменьшаться 90 вот сколько 99 98 и и и и 5 Танечка, давай ноги твои, дорогая моя. 53. 53 были. Да, обе. обе ноги угу. были в прошлом 53. На сантиметр ушло 52. Видите. Дальше. Да, стабильно уходит. Видите? И тут. И тут тоже. Ну, тут маленько меньше. Тут 52. Ой, тут 53. И, и половина. Левый, на, на левую ногу, ногу обратите внимание. Так, у -у -у. дальше. Грудь. Грудь мы забыли. Грудь. Грудь мы не, не хотим, чтобы она уходила. 104. 104. А, Танечка, 105. Значит, пошла в грудь то, что я делала. Ну, да, я да. старалась. Они у меня проходят. А у меня проходят у меня те исцеления. Поэтому я запускаю процесс, чтобы по 30. Чтобы у человека, у женщины не о, о, в каком месте мы живем? Вот здесь, угу. чтобы у женщины грудь не уходила, сколько у тебя было? 30. Но ну, оно так и есть. Сейчас я думаю, что руки не будут сейчас пока строить, их надо подтягивать. Сейчас у -у -у. нужно руки подтягивать именно те, той техникой, которую я даю. У -у -у. Что тут? Тоже тридцать, тридцать было, тридцать. Где-то мы. Не, не вместе вот, вот. вот туда. Угу. Нет, 31. 32. Ну так и было. Да. Да. Не, угу. Я думаю, что сейчас э, именно руки не будут стройнеть. Они руки через месяц э, подтянутся, когда ты будешь заниматься. Именно э, той практикой, которую я вам в чат угу. рабочий кинула. Вставай на весы, дорогая. И мы зафиксируем, сколько у нее шестьдесят восемь и восемь. А сколько было семьдесят и семь молодец танечка все увидели что процесс процессы запустились дальше что переживать э, совершенно не стоит когда вес э, фиксируется на какой-то промежуток времени более того у некоторых людей э, например через какое-то время промежуток может через полгода э, встать вес это тоже хорошо девочки встать остановить вес на одной точке это тоже очень хорошо почему-то некоторые думают, что это плохо но это очень хорошо держать свой вес я больше 15 лет держу один и тот же вес понимаете, и это тоже это мастерство поэтому обратите на этот факт внимание, ну а мы дальше будем следить, как у нас будет в стране Танечка к новому году, как она будет подтягивать свое тело, сейчас у нее будет лучше подтягиваться, сейчас мы будем видеть это, как она будет странить потому что мы а, с 1 декабря а, уже начинается второй курс. А, второй курс называется, который входит в этот, в этот же курс, это вечная молодость лица. Теперь мы будем следить за ее еще лицом. Я ее уже сфотографировала и фасы в профиль, и все вы будете наблюдать, как наша Таня хорошая. А, ну вот. Всего вам доброго и светлого. С вами была я, Ольга Мира. Подписывайтесь на мой аккаунт, подписывайтесь на мой канал YouTube, где вы будете получать из первых рук, без искажений, всю информацию о молодости и красоте от эксперта по естественному умоложению Пока-пока!